Точка безубыточности. Привет, меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Это канал финансы предпринимателя. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Обязательно досмотри это видео до конца, ты получишь приятный бонус в конце видео. Поехали! Итак, точка безубыточности, точка необходимости, точка еще чего, ее по-разному называют. Смысл такой, что когда мы достигнем безубыточности, например, нашего месяца при скольких продаж. Например, у нас есть аренда 50 тысяч рублей и оклады сотрудников 50 тысяч рублей. То есть наши затраты 100 тысяч рублей в месяц. Нам нужно их окупить, нужно продать сколько-то единиц товара, чтобы у нас э, был 0. То есть мы окупили эти 100 тысяч. Но деньги, которые к нам приходят, они с какой-то себестоимостью, ну, например, мы продаем товар за 1000 рублей, а себестоимости там 900 рублей, с каждого товара мы получаем 100 рублей валовой прибыли. И чтобы мы могли понять, сколько нужно этого товара продать, чтобы купить 100 тысяч, мы делим 100 тысяч на 100 рублей и получаем 1000. 1000 единиц товара нужно продать, чтобы купить эти 100 тысяч рублей. Итого, наша точка безубыточности это продажа тысячи товаров это самый простой случай но бывают у нас разные товары разные чеки разные себестоимости разные постоянные затраты много постоянных затрат переменные затраты которые зависят не от процента проданного товара а, например за какое-то действие доставка товара открытие магазина смена и так далее если ты хочешь рассчитать не точку безубыточности а расчет какой-то определенной прибыли тебе нужно составить финансовую модель поставь лайк этому видео подпишись на канал Поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Переходи на мой канал, там есть много информации по финансовой модели и о том, как управлять финансами в бизнесе.